Всем привет! Наше новое путешествие начинается из дома. Вот вещи. Все раскидали. Вот даже мелкий хочет взять свой чемодан. Мама ему все складывает. Что это за чемодан? Молния Макквин. Супермен. Ну все, теперь круто будет. Дополнительно у меня рюкзак. Чисто техники. Микрофоны, GoPro, ноутбук, зарядки, провода. И вот эта камера. Чем больше снимаю видосов, тем больше у меня техники. Все ради вас, чтобы была хорошая картинка, хороший звук, все было чики-пуки. Так что оценивайте, ставьте лайки, если вам нравится качество и сам контент. В общем, прилетели мы в Братиславу, час стояли на границе. А после этого мы час ждали, пока чувак из баджета придет, чтобы нам машину отдать. Сейчас мы в Братиславе только одну ночку. Завтра сразу идем в Австрию. И в Австрии уже начнется наше приключение. Мы приехали на 10 дней всего. Это немножко нетипично, потому что мы не в Африке. Посмотрим Европу вместе с семьей. Покатаемся, отдохнем. Когда приезжаю в путешествие, все время... Беру новую машину и все время к ней привыкаю какое-то время. Вот Шкода первый раз еду, тут еще робот, понятия не имею, как им пользоваться. Ах, нет, нет, не робот, механик. А, обычный механик. Он просто меня спросил, типа, умеешь на автомате ездить? Я говорю, да. И дал мне механику. Непонятный чувак. Сравниваешь с машиной, которая ездишь дома, к которой привыкаешь. И всегда это сравнение не в пользу прокатных машин. Поэтому сейчас будем переучиваться немножко. Ну что, Шкода, поехали. Так, так междарай чемодан свой, забирай. Колбаски <свист> колбаска. Смотрите, какой брелок у меня, чтобы ключи не потерялись. Написано, что слишком ленивый, чтобы выйти по лестнице. Этот отель нам выбрала Юля. Для особо ленивых. Где Миша спит? Миша спит здесь, я здесь, ты там. Нет. Как-то нет. Я Не хочу здесь. Где? На стульчике? А я с мамой где буду спать? А уже здесь. Здесь? Да. Ну что, время 7 утра. Завтракаем, по-быстрому выезжаем. Сегодня нас ждут великие дела. Мы едем в город Грац. Это где-то 250 км отсюда. Расстояние небольшие, но нам надо много чего успеть. Так что спать будем дома. Да, отвлек я путешествовать с семьей. Все эти вечные сборы по часу. С группой проще. Так, в 7 часов выезжаем. Все, кому сколько надо времени на завтрак, там на сбор, рассчитывайте сами. В 7 у выхода. Все, здесь не так. Здесь. Ну сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, 10 минут. Ой, сейчас, сейчас я в магазин схожу. Ой, сейчас, сейчас я схожу. Ой, Миш в туалет хочет. Ой, я не переоделась. Ой, это, то, это все. блин, время 8.30 уже. Ну, ничего страшного, мы же на отдыхе. Мы отдыхаем, правильно? Так что будем, буду подстраиваться. Восточная Европа очень сильно похожа на себя сама. Такие дома в советском стиле. Много машин, скажем так, не самых дорогих, не самых новых. В основном все Шкоды и много Рено. Вот, смотрите, еще есть словакский язык. Написано в язд. Ну вы догадались, наверное, что это значит, да? Парковне заплатите предвыездом. Ну, конечно, относительно Америки, в Европе с сервисом немножечко похуже. Вот дали нам тачку вчера. А, ночью не видно было, но так я могу вам сказать, они ее даже не моют. То есть они просто один сдал, другой взял, бензин заправили. Все, она вся грязная, вся пыльная, какие-то крошки. Ну такая как бы, не очень чистая. Стекла, вон, видите, грязные какие. Вот в Америке, конечно, такого нет. Там тебя приехал, там тебе вообще... Во-первых, на выбор будет 1000 машин, а во-вторых, все машины будут вылизаны, и ты в любой момент можешь поменять машину, притискать и сказать, типа, чуваки, что за фигня, мне не нравится, давайте-ка поменяем. Я они скажут, вообще, без проблем, иди выбирай, какую хочешь. Ну, цены примерно такие же, я думаю, единственное, в Европе бензин дороже, здесь где-то евро 20 стоит бенз, а в Америке где-то, наверное... Около 80 центов Может быть там 70 Ну плюс-минус там просто в галлонах все а, Смотрите, сегодня значит мы едем в Грац а, В Грац я хочу сходить в музей Арнольда Шварценеггера Так нам это по пути, почему бы не заехать Еще Не в самом Граце, а в городке Тиль И после этого мы поедем в Маленький-маленький городок в Австрии а, Не помню как называется Там будет проходить Айронмен У меня там несколько знакомых участвует В том числе один друг, он меня позвал Поболеть за него это вот, в принципе, наша причина, почему мы поехали. Ну и решили совместить. То есть он там выступает один день, у него соревнования. Весь этот день он будет плыть, бежать, либо ехать на велосипеде. А мы будем просто болеть за него. Ну и потом еще мы поедем по Европе, немножко посмотрим Европу в тех странах, в которых я не был. добрали попутчика, едем по пути в Грац. А Виктор с нами едет. Повезем его до Градса. Немножко ехать, примерно километров 40-50 надо. Подвезли человека, рассказали, куда мы едем. Он тоже захотел сюда приехать. Это музей Арнольда Шварценеггера. Пятикратный, семикратный, сколько вам, восьмикратный мистер Олимпия. Актер в тысячах фильмах снимался. Это его дом он здесь родился и вырос и сейчас пойдем посмотрим вообще как он жил билет стоит 6,50 евро а, и вот это его военная форма 18 лет, 18 лет его позвали в армию вот он. это я, это я, это я это ты? Да. Ну вот, он даже поменьше меня был, чем я сейчас. У него, видишь, форма такая маленькая? Ну смотри, он ä, был маленький, ага. да? а... О, Ботин... бот... а ботинок у него был не маленький. Ничего себе! 45 наверное. Кровать, на которой он спал, вот его стена. Телек, понятно, не его, но представляешь, маленький Арнольд здесь сидел и мечтал кем-то нему встать. Он, наверное, не мечтал, он просто делал что-то, чтобы кем-то стать. Вот его размер нынешний. Сейчас он гораздо побольше меня, да? Вот его губернаторское кресло и стол. Еще так вот сидел с губернаторским На втором этаже находится кухня, качалка его и комната его актера, как актера. Но это уже понятно, что это музей, это не жилой дом. Мотоцикл да. и сильный «Терминатор 2» Мама, это Это, наверное, один из самых известных его фильмов «Терминатор 2» Да И на фильм Да? Да Вот такими приспособлениями он качался, когда. Ну да Вещь главная мотивация не то какие у тебя тренажеры. Обычные. Трос металлические, какие-то. А кроме рук, а что можно с помощью этого тренажера накачать? Ну, все что угодно. Тут же видишь, верхний блок, и нижний блок. Ты руки, и спину можешь качать, плечи. Частично. Ну, в принципе, и грудь частично. смотря как. Но я имею в виду, что. Качество тренажеров это несет далеко не первую роль для того, чтобы накачаться. Гораздо важнее мотивация и стремление к этому. Выходить. Вот такой маленький отель, маленький домик, где родился, жил и вырос Арнольд. Встретились с Арсланом, Арслан это знакомый, общий у меня с Сергеем Симоновым, он помогает мне вот с экскурсией вот по этим местам классным, где Арнольд родился, вырос, жил, так сказать становился, да, периодически. К нему обращаются люди, которые хотят получить экскурсию с Куртом Майнером, либо просто экскурсию по этим местам, либо еще какие-то с кем ты можешь помочь, попробовать, по крайней мере, организовать экскурсию. Понятно, что это знаменитые люди, и они, у них свой жесткий график, но, по крайней мере, попробовать. В основном, чем я занимаюсь, ты как у меня прямые выходы на тренеров, на его близких друзей. Обычно вот так сложилось ага. обстоятельство, что меня просят ознакомиться с его окружением. Ага. Некоторые просят помочь организовать встречу с Арнольдом, Сразу говорю, я это не могу сделать. Ну, конечно, мне это легче, как-то общаться с этими людьми. Если вопрос ребром поставят, меня познакомят, отведут. Ага. Я просто для себя такой цель не стоял. Понятно. Вот еще купил э, в музее Арнольда вино. Называется Арни Сред. Любимое вино Арнольда Шварценеггера. Делают из местного винограда, местное вино. Не написано марка, ничего не написано. Секретная рецептура. Сам Арнольд ногами топчет виноград, разливает пакуй по бутылкам, и вот здесь в музее продают. Вот я купил две бутылки, одну могу э, подарить кому-нибудь. Делайте репост видоса, ставьте ссылку в комментариях к видео, и одну бутылку кому-нибудь я выберу случайным образом, и одну бутылку вам подарю. Она, конечно, без автографа, Арнольда Шварценеггера, но я думаю, вам тоже будет интересно, приятно. А одну оставлю у себя. И какие подарки привез ты? Конфеты. покажи конфеты вот у меня есть зрители они голодные всегда бывают могут, так, так это как конфет называется ты знаешь mm -hmm. вот арслан 6 лет в россии не был он наверное хочет конфетку попробовать российский ты арслан удари что ты заби? вот клади в яй вот сюда в багажник покажи, давай. Давай. Так, так. вот так. Такие, такие вот такие дари mm -hmm. коробка так. вот еще дари вот миша молодец дари. вот еще миша, дари давай о, давай еще дети сегодня у детей у Арслана будет праздник, да? Они любят шоколад. Вот. ты такой добрый, столько привез мне. Давай. Машинку подарим твою какой-нибудь. Вон, дари Арслана та машинку свою. Вот Миша, спасибо тебе. Ты такой добрый. Да. Ну что, ребята, мы только что купили машину, Мерседес. И отправляемся на нем в Африку, в Дакар. Конечно же я шучу. Понятно, что наш пустынный волк уже давно где-то по Буркина-Фасо перекрашенный в золотой цвет гоняет, возит. Не знаю, кого он возит, не буду говорить. Но увидев эту машину, сразу такая ностальгия хорошая вспомнилась по тем временам, как мы у Дениса Рема купили этот Мерседес, как он нам помог его купить как нам Загир помог его тюнинговать, и мы с Мишей потом его тащили в Африку чуть ли не на себе. Про этот экспонат сейчас расскажу вам немного. Зовут его жену Мария, да? Ага. Был такой случай, когда он с ней в гости сюда, в Марк к себе на родину, со своей будущей супругой. Ага. Говорят, сел именно вот в эту лодку. Здесь доплыл, да, в лодке, говорю, здесь. На центр. На середину, на середину лодки доплыл. Ага. доплыл. И оставил весла. Оставил весла, сделал ей предложение, сказал, выходи за меня замуж, и я обратно не уплыву. Но так она... шуточно точно получилось, так своеобразная, она вышла за нее замуж. Вот эту самую лодку они оставили как экспонат, как... Ага. История о нем, так скажем. Фор, Красивая так, история. Да. Но вот я реально, вот я как бы, знаешь, раньше для меня это было просто как а, такая история. А сейчас вот это все видишь вживую, и совсем другое отношение к этому становится. ты действительно проникаешься каким-то, ну, еще большим уважением к человеку, потому что ты понимаешь, что это не просто, там, знаешь, там, о, там, в одном фильме снялся и знаменитый. Да. А это реально человек, который потом и кровью зафигарил себе такую То карьеру. есть. Он стал тем, кто сегодня он есть. Да. Кстати, в 2020 году он будет баллотироваться президентом Америки. Ну вот. Он сказал, что Трампа ненавидят. Он провел социальный говорят. И большинство нам сказали, что за, готовы за него голосовать. И он ну, голос... супер. Я в, бы точно... тоже за него проголосовал. Приехал бы в Америку. Приезжай голосуй за него. Вот, да, мы приехали, на самом деле, в дом к тренеру Арнольда Шварценеггера, Курт Курта, Курта Майнела, и сейчас немножко с ним пообщаемся, возьмем у него маленькое интервью, просто познакомимся с человеком. Это лег... легенда, который вырастил другую легенду. Это так вот, двух словах. без в Русланде. Каждый человек по-своему талантлив, но талант является лишь десятой частью успеха. И большая часть успеха это труд, тренировки и то, как человек сам этого достигает. В случае с Арнольдом у него был большой наставник в вашем лице. Считаете ли вы, что вы помогли ему стать успешным? Винам, он Короче, он и его брат говорит, что они были именно устремленными, он сейчас отвечает на этот вопрос, да, они были именно устремленными, и да, я вам говорю, помог. Конечно, он не без него. И Арнольд с этим братом были очень гицелистременные люди, но брат Арнольд умер в аварии. Uh -huh. и... А были ли моменты, когда Арнольд хотел бросить спорт и уйти из него? Нет, един ток нах, един ток. И меденки не тренирили? И меденки. Он никогда не тренировал, каждый день не тренировался. Was er schon? Uh er hat -huh. einen guten Charakter gehabt. Er war misstbegierig, Bodybuilding он говорит, что Арнольд просто всегда учил и смотрел, как должны профессиональные эти же будут, которые были, и пытался подражать. Вижу, он, он следовал всему этому. <существует> а дорта, да? А он говорит, что раньше, когда он уехал в Америку, он постоянно ездил, каждый месяц ездил на 4 дней даже к нему И, и более того, он тренировал его как, в Америке Даже uh -huh. продолжал тренировать его в Америке Кто для него, Арнольд, это больше, чем просто ученик? Не <плодисменты> ну, он любит друг Ну что он, Он для меня как друг, только другом говорит uh -huh. Какой главный совет э тренеру? Не обязательно бодибилдингу, просто любому тренеру Вы можете дать, чтобы помочь воспитать новую звезду, нового, успешного человека. Он, он дает один совет такой. Не насиловать человека как бы, не напрягать его, да, а правильно тренировать его, именно правильно. Нужно, как бы, чтобы все было эффективно. Говорит, эффективно. К примеру, человек говорит, «К примеру. Берешь ты штангу, ноги поднимают и сразу опускают штангу. Он говорит, не нужно поднял штангу, к примеру, говорит. И не надо резко. Нужно медленно говорит, опускать штангу. Объясняет, чтобы, когда ты медленно опускаешь, у тебя му тогда мускул подворачивается. Не, не нужно. И лишь бы, лишь бы, говорить, лишь бы, лишь бы напрячь человека. Спасибо большое за встречу. Было приятно познакомиться, пообщаться. Вот, ну, в принципе, и все, наверное. Все, после небольшого интервью решили на озере искупаться. Как озеро называется правильно? Шварцензе. Шварцензе. Черное, черное озеро. Черная черное вода. Озеро, да, Черная да. вода. Сарслан пригласил на ужин, приготовили национальное чеченское блюдо. Жижигалныш называется с курицей. Я ни разу до этого не пробовал, Юля, Миш тоже не пробовал. Спасибо хозяевам этого дома за приглашение. Сейчас будем пробовать новое для нас блюдо. Я уверен, очень вкусно. Я тоже уверен, очень вкусно. делается из теста. Да, Хороший это делается или... из, именно из теста, но иногда м, женщины на быструю руку делают из больших таких крупных макарон, но это уже совсем другое. А, а, -а, -а. это именно м, наш чеченский бренд, именно а, национальное блюдо. А -а -а. И им угощают таких, а, можно сказать, дорогих гостей. Спасибо. Спасибо. А бульон для чего? Бульон это из вареного мяса. Для чего он Ну как, это припевает. А вы часто такое кушаете? Или это как праздничный ужин? Нет, считается? часто. часто. часто. Mm. собался с друзьями Уже праздник. Прекрасно поели у Арслана. От души нас покормил. Приютил. Отдохнули. И сейчас мы едем в самые настоящие австрийские Альпы. Городок зель Самый крутой курорт, короче, в Австрии. Круче этого курорта нет ничего. Все арабские шейхи, которые хотят поехать в Австрию, они все льдят в зель И там завтра будет проходить чемпионат по такому соревнованию, как Iron Man. Вы знаете, наверное, что это такое, да? Завтра мы вам покажем, как это выглядит изнутри. А пока смотрите, какие красивые горы. Как сказал Арслан, Австрия очень похожа на Кавказ.